Мы пошли гулять на пляж. Вот перед нами игра Алчак. Это горка. горка. Так вход не здесь. Сейчас посмотрим. Сначала как соловей, да, а потом как лошадь, да. Да, маскироваться тонко, да. Так смешно, да? Ну. А, вон трав парня. По ней уже и люди идут. Там Лошадка в кустах пасется. Маленькая. Лошадка? Игло. Ух ты, красавица. Гора Алчак или Алчак Кая находится на мысе с одноименным названием. Высота ее около 152 метров над уровнем моря. По своему геологическому строению она является древним коралловым рифом, сложенным серыми моромровидными известняками. На западном склоне горы расположена Эолова-Арфа, скала с небольшим сквозным отверстием, образовавшимся в результате уветривания известняка. Алчак является одним из самых красивых мысов Крымского побережья. Кристально чистая морская вода притягивает туристов для купания в море, аквалангистов, любителей плавания с маской и ластами. С юго-западной стороны горы сделана туристическая тропинка, проходящая по всему периметру мыса, то возвышаясь метров на 50 от моря, то опускаясь к уютным бухточкам прямо к морю, по которой можно погулять. Также без какого-либо специального снаряжения можно подняться на самую вершину горы и сделать оттуда замечательное фото да и просто полюбоваться красивыми видами что собственно мы и сделаем в ближайшем будущем крепость еле увидел оказывается вот она И на камнях растут цветы. Цветы на камнях. виды? Какое-то растение? Ну, люди отдыхают даже с полоточки рыбаки рыбу Ой! Ой! Ой, да, Ну, пойдем по этому мостику. Ну, как раз жила. Ай, сейчас я упаду. Такой трехляненький мостик. Но крепкий. вот это да а тут он расщелины какие упадет и на башку потихонечку, что не спуститься-то? задом не передом, а задом надо вот так вот, да ловцы за крабами Море Зачем? Может канализация здесь вытекает? Ой какая горища над нами Аккуратнее Вот все, дальше мы не пойдем. Слишком много камней. Идти очень плохо. Я вот стою вот так вот. на камушке мама держится за дерево чтобы не упасть вот такой тут обрывчик дерево отшлифовалось все его обнимают когда обходят Это вообще как лакировано вот такой проход приду до водички раз я сюда залез Польска? Не, не пойду. Ящерицу он сниму. Красавицу. Пугалась. Сижу на горе и смотрю на Судак. Город Судак расположен в средней части юго-восточного побережья Крымского полуострова, 47 километрах к северо-востоку от Алушты и 42 километрах к юго-западу от Феодоси. Город находится в долине реки Судак, на берегу Судакской бухты ограниченный с запада горой Крепостной, а с востока мыса Молчак. Наверное, многие задаются вопросом, имеется ли связь между одноименными названиями данного города и рыбы окуневого семейства Судак. Оказывается, это два совершенно разных по смыслу слова, с одинаковым звучанием. Название рыбы, по некоторым данным, происходит от древнерусского Судок, либо польского Сандач. А название города – либо от скифского слова «сугда», означающего «чистый», «святой», либо, как утверждают крымские татары, от слов «су» – «вода» и «дак» – «гора». Город постоянно увеличивает свою территорию. Так, в 1996 году она выросла примерно с 480 гектар до 1430 гектар, а в 2003 году увеличилась до 2348 гектар. Примерно в этом же году и образовался район, в котором мы сняли жилье, где живут в основном крымские татары. Видимо поэтому здесь пока еще не решен вопрос благоустройством. Нет хороших асфальтированных дорог с тротуарами, отсутствует качественное водоснабжение. Вода в район подается из скважины, слегка подсоленная. По вкусу похожа на минеральную. Питьевую воду здесь покупают в магазинах. Кстати о магазинах. В районе достаточно много небольших продовольственных магазинчиков, которые с наступлением курортного сезона открываются прямо на глазах. А вот привычным уже нам магнитов, пятерочек и им подобным супермаркетов здесь нет. И лицензии на продажу алкогольной продукции в этих магазинчиках имеются далеко не у всех. Подобного рода продукцию придется искать либо ближе к центру города, либо в разливайках на нами. Теплейшая вода. 23-ка -то точно есть. Вышли на набережную. Из горы. Мы все идем дорогой длинной, дорогой непростой. И не прямой. Не прямой? Вот как делают деньги, Пойдите, раз. раз и все. Маме, прошу, маме. Генуэзская крепость была построена генуэзцами как опорный пункт для своей колонии в Северном Причерноморье и находится на крепостной горе, высота которой 157 метров. Площадь крепости почти 30 гектаров. Фортификационный комплекс крепости состоит из двух линий обороны. Внешний – замок Святого Христа в генуэзских источниках и внутренний – цитадель – замок Святого Ильи. В состав внешней линии обороны входит 14 башен, не считая портовой, и комплекс главных ворот. Высота наиболее сохранившихся башен примерно 15 метров. Некоторые уцелели лишь частично. Стены, соединяющие их, имеют высоту 6-8 метров при толщине 1,5-2 метра. Каждая башня называлась именем Консула, при котором ее построили. Об этом говорят сохранившиеся на некоторых башнях закладные плиты с геральдической символикой и надписями на средневековой латыни. Внутренняя линия обороны «Цитадель» включает в себя четыре башни, соединенные в один комплекс с стеной, идущие практически по гребню горы. Консульский замок, который в свою очередь состоит из двух башен, а также дозорную девичью башню расположенную отдельно на самой вершине крепостной горы. Башни цитадели, в отличие от башен внешней линии обороны, не имеют закладных плит. Это обусловлено тем, что эти оборонительные сооружения строились генуэзцами в спешке, в первую очередь сразу же после захвата Сугдеи, название Судака в 1365 году. Единственной башней, историческое имя которой установлено, является Дозорная. Генуэзцы именовали ее башней Святого Ирии, И при них она служила Резиденция коменданта всей цитадели замка святого Ильи. Благодаря своей живописности, хорошей сохранности, древних строений и легкодоступности, судаская крепость часто использовалась как колоритная натура в исторических приключенческих и сказочных фильмах. Вот и сейчас на территории крепости ведутся съемки очередного фильма. Правда, неизвестно какого. Здравствуйте. К сожалению, не удалось передать привет от земляков актеру Тимофею Трибунцеву. Наверное, он был слишком занят. Он думал, что не с ним Посмотрите. Автограф? Да я как его зовут-то забыл? Алексей Трибунцев, что ли, как-то так? И куда мы собрались? На мыс. Такая машина чистая, красивая. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной? Тогда мои друзья со сами... мной...